Приветствую уважаемых гостей и подписчиков нашего канала. Перед просмотром не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Чеченские воры в законе вытеснили славянских бандитов с криминального трона России. Пока первых прессуют силовики, вторые открыто живут под защитой Кадырова. Эмиграция криминальных авторитетов за рубеж, которые ранее руководили преступными процессами в России, уже указывает на массовый характер. Причиной для побега стало принятое, в апреле этого года антиворовская статья, по которой все, кто имеет высший статус в криминальном мире, может в любой момент оказаться за решеткой. Аресты силовиками таких воров, как Шишкан, Шакра Молодой, Костя Канский, Сахно и многих других показали всем, что федеральные власти запустили процесс на полную мощность и не намерены идти на компромиссы с ворами те же из авторитетов кто пока избежал ареста стремятся в срочном порядке поменять гражданство чтобы избежать преследования российских оперативников данная процедура в первую очередь коснулась воров так называемого славянского крыла суд над шишканом где доказательством его профессиональной деятельности стали такие атрибуты как мозаика в виде воровской звезды на дне бассейна дома и информация из СМИ о его криминальной жизни укрепила бандитов в начавшейся жестокой борьбе на устранение воров. Однако не все законники стремятся покинуть Россию. Позволить себе жить по месту прописки могут на данный момент только воры из Чечни. Так освободившийся после десяти лет лишения свободы, Ахмед Шалинский вернулся к себе на родину, где ему устроили пышный прием а уже проживающие на территории Республики Воры Гелани Седой, Азис, Хусейн Слепой и Ислам Большой объединились под протекторатом, уважаемого не только в криминальной среде, но и у обычных граждан Чечни, Воров в законе Казбека Дукузова. Известно, что Дукузов находится в международном розыске по подозрению в причастности к убийству журналиста. Однако это не мешает ему пользоваться защитой главы Ч.Р. Рамзана Кадырова. Как утверждают многие в криминальном мире, послабление для чеченских воров вызвано тем, что они согласились пойти на сделку с властями республики и страны. Чеченские авторитеты оказались более сговорчивые, чем их славянские коллеги, которые продолжают жить по понятиям. Именно поэтому ворам из Чечни в скором времени помогут выйти на ведущие роли в криминальной России, заявил один из авторитетных сидельцев.